Сейчас Валентину Ивановну позовем, чтобы она послушала. Ну расскажи ну, про, про Дятлова. Ну, ну скажи, даже не знаю. Про Свердловск, говорить. про Дятлова. Значит, просто мой муж закончил институт. И поехал в Свердловск. В каком году? Его, это уже 59-й я закончила, 60-й. Но он на год позже меня закончил. Его брат... Решил его устроить в институт на кафедру. Кстати, там его потом долго-долго помнили и говорили, что это вырос, вырос, вырос бы ученый очень хорошо. Он встречался с ними, потому что потом мы поехали уже в хозяйстве работать. На 600 рублей, которые получал лаборант, жить невозможно было ей. Значит, в Свердловске мы жили у брата мужа, и недалеко от их дома, это крайне Свердловска, недалеко от их дома, было 12 могил. И жена брата мужа рассказала, что студенты политехнического института, 12 человек, в том числе и дочь ректора, пошли. Ну, в туристический поход. Потом их нашли мертвых, и у всех были ослеплены глаза. Всякие были версии, но далеко никого не пускали. Но потом мы уехали с Верлозка, и вот буквально, ну, ну, будет два года назад. Андрей это принялся за это дело. Про эту группу уже была целая передача по, по, телевидению. по телевидению. Первая программа. Андрей Малахов этим занимался. Узнали много, и в то же время ничего не узнали. Потому что было связано с военными, с какой-то тайной. Разные мнения высказывались. Выступала женщина-экстрасенс и сказала, их убивали люди в масках. И на нее там зашикали, что чего она воду мочит. Она говорит, что вижу, то и говорю. Люди в масках. А один мужчина сказал, их убивали военные, потому что только военные особой категории могут бить так, что лопается сразу, сразу 10 ребер. У них ребра были поломаны. Но родственники погибших пытались как-то добиться, где что, как. Никто ничего не говорил. Сказал, это военное, а у военных все секретно. Все секретно. Какие-то предположения высказывали, что или местные, эти не, не русские вот эти. Ну, все это отпало, потому что те тоже хорошо относились. Вот. И вот теперь открывается снова это дело. Вновь будут изучать, как погибла группа Дятлова.